Прямой эфир из Москвы. Шоу Москва Онлайн. Всем привет. В эфире Макс Ваганов и Оксана Степаненко. Привет, друзья. Оксан, знаешь, недавно наткнулся на статью в интернете про фитнес. Оказывается, это целая философия существования, сочетающая в себе занятия спортом, активный образ жизни, правильное питание и здоровый оптимизм. Так что же представляет собой это популярное явление... Что делают на фитнесе? На этот вопрос нам ответит тренер, мастер спорта международного класса по бодибилдингу, Александр Кущук. Всем привет. Привет. привет, привет. Очень привет. рад присутствовать здесь. Спасибо, что пригласили. Саня, вот первый вопрос. Я знаю, что ты являешься двукратным чемпионом Москвы, России и Европы по бодибилдингу. А Россия однократным? Написано было так. <смех> что тебя навело на эту мысль и что подвигло заняться этим спортом? Никогда не думал выступать на подиуме, демонстрировать свою фигуру. Я все же занимался борьбой дзюдо сам, да, мастер спорта по дзюдо, угу. но однажды я травмировался и выпал из строя. Вернуться на этот уровень я так не смог. Пару лет я был без спорта вообще. Mm -hmm. Останавливался? Вот, а, а, очень скучал. Очень скучал по физическим нагрузкам. Купила бы мне зал, стал очень быстро развиваться. У меня очень хорошая генетика. Мне стали подходить говорить, типа, а ты выступи, попробуй, у тебя хорошее тело. Вот с этого все и началось. Mm -hmm. Здорово. Слушай. Саш, а скажи, пожалуйста, я знаю, что ты сейчас тренер в фитнес-клубе «Аликс Фитнес». Alex Почему ты стал тренером? Всегда думал, подзюдо буду тренером. Вообще всю жизнь практически. Но у меня за всю историю своей карьеры я обогатился знаниями. Тренируюсь у лучших и с лучшими спортсменами страны. А сейчас могу помочь своим боджиу знания людям, которые хотят достичь результатов без рисков для здоровья. Наверное, много желающих. Ну, Очень да <смех> Сань, вот расскажи, пожалуйста, что вообще делают на фитнесе? А, нужно вообще, во-первых, выяснить, с какой целью мотивации пришел человек, ну, то есть клиент клуба. Угу. Вот. если это форма досуга. Вот, то он ищет знакомства угу. просто общается, то, как то, бы то такая да, своя тусовочка. Приходит, да? Если это просто коррекция фигуры, угу. естественно, вот, у него другой угол в этом клубе. А если человек просто хочет физически быть здоровым, угу. то есть это надо выяснять у клиента клуба. То есть подбирать что-то что подойдет, что не подойдет, да и от этого строится вся это, тренировка. Это, да? это огромная тусовка, которая делится на разный контингент. Понятно. Так, а хорошо, а как лучше тогда всего заниматься с фитнесом, с тренером профессиональным или же самостоятельно? У каждого тренера есть тренер. Но чтобы грамотно, без рисков для здоровья, опять же, подойти к делу, а вот, то с тренером это будет гораздо эффективнее и без болезни mm -hmm. Понятно Так как сказал Александр, нужно заниматься с тренером, а сейчас пока у нас играет музыка, мы пойдем с Оксаной отожмемся, начнем заниматься фитнесом Это прямой эфир из Москвы Шоу Москва онлайн Это прямой эфир из Москвы Москва онлайн. И мы вновь с вами на волне высокого радио Москва онлайн. И с нами в эфире Макс Ваганов. Привет. Привет. Оксана Степаненко и мастер спорта международного класса по классическому бодибилдингу Александр, Александр Кущук. Да, еще раз здравствуйте всем. Всем привет, друзья. Александр, а можно ли заниматься спортом, фитнесом дома и какие будут рекомендации? Ну, каждый человек э, выбирает самые комфортные условия, где он будет заниматься спортом, физическими нагрузками. Mm -hmm. Кто-то онлайн с тренером, кто-то может себе позволить тренером на дому. Это не дешевое удовольствие, правда. No, возможно. Но возможно, разумеется, конечно. Был опыт такой, кстати. Mm -hmm. Вот э, Для этого просто необходимо иметь нужный инвентарь. Коврик, uh -huh. гантельки. Резиночки, экспандеры, может, какая-то мини-штанга, что-то подобное. А качество от полученных тренировок, то есть и улучшится жизнь, как-то не меняется. Зал или дома вообще не имеет значения. Ну, ну, ну, Главное, просто получается. грамотно с головой к этому подходите и все. Угу. Угу. И настойчивость, наверное. У кого-то не хватит. Так, да, да. Угу. Саня, назови топ самых полезных для всех упражнений все-таки не хочу упустить этот вопрос я его задам все зависит от физической подготовки человека если это новичок ну, общеразвивающие если это новичок то в домашних условиях отжимания, приседания то есть общий функционал тела то есть со своим со своим весом mm. если это зал то это Исключительно на тренажерах, пока еще мышечного каркаса нет, со свободными весами не рекомендуется Если это опытный спортсмен, то для него самое оптимально будет просто базовое упражнение Приседания со штангой, жим со штангой, становая тяга, подтягивание. все виды базовых упражнений mm -hmm. Ну и самое сложное в здоровом образе жизни это начать и если уже начал, не сдуться, получив первые результаты, а скажи, пожалуйста, как же все таки себя мотивировать и как сделать тренировки частью жизни? Ну, во-первых, по поводу мотивации. У каждого своя мотивация. Главное ее понять и выявить. Mm -hmm. А самое сложное, самое сложное, это сбалансированное питание, режим тренировок, психосоматическое состояние и отдых. Самое важное. Режим не у всех это быть. получается, конечно, да. Мы все люди, мы все работаем. Вероятно. И у каждого есть свое свободное время, у кого вообще его нет. Но да. а, люди все-таки мы не на, на то и люди, что импровизировать мы умеем. Ну, наверное, когда хочется очень сильно. Всегда найдешь всегда время, нужно. да, обязательно. Время. Хорошо, и в следующем эфире мы продолжим этот разговор, а сейчас мы уйдем к красивую музыку. Москва Онлайн. На радио Вышка. Прямой эфир из Москвы. Шоу Москва Онлайн. Всем привет. В эфире шоу Москва Онлайн. Макс и Оксана. Привет. И с нами сегодня гость Александр. Здравствуйте. Александр, такой вот вопрос. В каких случаях силовые тренировки противопоказаны? Прежде всего нужно узнать человека, когда он приходит, надо провести некое анкетирование. Uh -huh. Анкетирование, то есть узнать его о хронических заболеваниях, его травмах, от его uh -huh. отталкиваться. А вообще фитнес, он несет такой ре реабилитационный характер, uh -huh. только, то есть, только, да, только укрепляет здоровье, но никак не вредит. Но вредит только если пренебрегать техники безопасности. Ну да, наверное, да всегда нужно такое. осознанно подходить к вопросам. Скажи, пожалуйста, можно ли потерять форму во время отпуска или праздников? если в эти дни нарушать режим и пропускать тренировки? Все понимают, что, допустим, когда там, приближается отпуск, что это никак в лучшем образе не сказывается на физическом общем состоянии, то есть качество тела оно ухудшается, но и внутренний мир тоже хуже. То есть делать плохо. ЖКТ работает не так. Все из-за того, что возвращается... Э, там, сгоревший жир? Не -не -не -не. Что есть? Меньше активности человек во время отпуска, отпуска да. образ жизни вот, возвращаются вредные привычки и от этого качества тела ухудшается за счет э, замедления обмена веществ mm -hmm. Какие-то, возможно, может быть, не так интенсивно, но что-то полегче можно в течение отпуска делать? Да никто этим не занимается практически, очень маленький-маленький процент. А любой отпуск, он подразумевает какой-то отель, а в отеле есть какие-то залы, но до зала обычно никто не добирается, да? только mm. до стола. А если на море, то это же все равно плавание какое-то, Круглый, круглый день-то человек не плавает, и на солнцепеке там 40-50 градусов нет. Mm. То -то... Ну ладно. Вес набрать можно все-таки. Так. И что тогда еще? Сейчас, сейчас, сейчас. Какой-то вопрос. Чего я вот нельзя видеть. делать до и после тренировки? Вот такой вопрос. Надо блокировать себя от всяких стрессовых ситуаций, чтобы ты был эмоционально стабилен. Также не переедать перед тренировкой, не напиваться воды, чтобы ты чувствовал себя очень хорошо себя во время тренировки. Мог выложиться на по полной программе. Получить удовольствие, да. Получить удовольствие, да. Тренировка а во время тренировки? А воду во время тренировки пьют? и как Необходимо. Много? Для того, чтобы улучшить свой солевой баланс, нужно пить во время тренировки, uh -huh. по чуть-чуть, не чуть -чуть. опять же. А какая вода все-таки полезна и должна быть? Температура, например, холодная, теплая? Ну, это, это зависит от человека, какую любит. На самом деле, очень холодную, разумеется, не стоит пить, uh -huh. да, так, как во-первых, у нас на улице сейчас еще зима, uh -huh. <laughs> можно заболеть, простудиться, может быть, в зале плохой климат контроля от этого тоже может продуть, холодная uh -huh. вода еще сверху добавит. Вот, теплая вода, Самая оптимальная комнатная температура. Uh -huh. Uh -huh. Отлично, спасибо. Так, если совсем нет времени заниматься, какое минимальное полезное время для занятия? Минимальное? А, человек всегда находит в себе отговорки, тот, кто не хочет, но понимает, что нужно. Но тот, кто не хочет, он не будет заниматься, он вечно найдет для себя оправдание всему этому. Человек не работает 24 часа в сутки, он всегда может найти какое-то время 30-40 минут для физических нагрузок. Первые 40-50 минут организм, наоборот, выделяет гормон роста и позитивные эмоции, что очень хорошо сказывается на общем эмоциональном состоянии человека. Но не нужно перетренироваться. Вот. вот ну, то есть оптимально это в пределах часа? В пределах часа. Совершенно верно. На заметку. Ну, наверное, постоянно, да, регулярно. А вот регулярность насколько зависит, ежедневно или там в В любом деле, чтобы достичь каких-то эффектов и результатов, нужен постоянство. Постоянство. Да. Ну что же, Это наверное, мы была подведем сегодня. итог, да. <laughs> ну да. Александр, спасибо, что пришел к нам сегодня. Максим, большой, большой, большое спасибо кому... всем вам, кто присутствует здесь. Я очень рад быть и от, а, на данный момент тут и отвечать на ваши вопросы. Да, очень много за тебя сегодня подчеркнули, спасибо. А мы с вами прощаемся для, до следующих выпусков. Всем пока-пока. Пока, друзья. До свидания. Москва онлайн на радио Вышка.